Итак, дорогие друзья, финал нижней сетки турнира GS Tournament 2 на 2. Команда Алкаши против команды No Mercy. И именно сейчас ребята будут определять, кто займет третье место, а кто пройдет в гранд финал, который мы с вами посмотрим. Вот буквально чуть-чуть позднее, после этой самой игры. Данный матч пройдет в формате встречи Best of 1. И пройдет он, как вы понимаете, на карте Inferno. Но сейчас ножи у нас остались за командой Алкаши. Их состав, кстати, это Док и Феня. Ну а команда No Mercy это Ча-Ча-Ча и ху м z x си Ну, в общем, вот такие составы. Еще раз напоминаю, что зрителям я желаю приятного просмотра, а конечно же игрокам удачи. И до да победит сильнейший и достойнейший. Кстати, важно понимать, что данная карта не является картой для режима 2 на 2. Это обычная карта Инферна. То есть не та, которая разыгрывается в формате типа на Б ходить нельзя. Ну, понятное дело, что здесь на Б ходить естественно нельзя. Это будет нечестно. Но сам факт, что туда можно пройти. То есть это не Инферно 2 на 2 или не какой-нибудь еще э, ограниченный вариант этой самой карты. Ну, пока, разумеется, хотелось бы мне сказать, что точка А будет разыгрываться, но... Я думаю, я вас не удивлю, потому что точку Б здесь разыграть нельзя. Феня находится на песках. Док в данный момент занимает позицию под зеленью. И первые контакты именно с доком в данный момент происходят. Его пытаются прессинговать. Док пытается убежать. И с небольшими потерями лайфбара в целом удается это сделать, ну, на мой взгляд, максимально безболезненно. Феня... Ну, должен, по-моему, реализовывать бесподобную позицию, которая ему сейчас дана. Это просто нельзя не реализовать, потому что соперники с глоками. И столь дальнюю перестрелку с глоком выиграть практически невозможно. Ну, возможно, но это скорее частные случаи. ZXC. ZXC забирает дока в размен за погибшего товарища по команде. И следом делает еще один минус. Вот это нежданчик. А вот та самая. Ситуация, про которую я как раз только-только и говорил, что перестрелка на дальней дистанции должна быть реализована. Но Феня отпустил своего товарища вернее, не товарища, как раз таки, а, соперника, погулять немножечко поодаль. И, естественно, разрешил ему зайти через ребра на зелень, на 20, простите, ну а с 20 это уже а, дистанция это не такая, с которой а, на которой, точнее, с ЮСПА будет стреляться попроще. Так что, дорогие друзья, пистолетка за коллективом Ноу no Мерси, атака берет раунд И что надо опять же не забывать Что атака здесь, конечно, является э, Слабой стороной И при любых раскладах вещей Оборона здесь, конечно, в огромном плюсе Находится Потому что позиционно, что, пришел Сел, сиди, жди Сопернику надо что-то придумывать Придумывать в данном контексте Всегда будет что-то тяжелее Интересная позиционка от лкашей Два дико... <смех> Вперед ногами в ребра залетает Феня бесподобный, не Феня, простите, Феня делает бесподобный хедшот по одному из своих соперников, который забегал в ребра. Ну, в общем, диглы сработали. Та самая ситуация, про которую опять же я только что говорил, да? Это, в общем-то, оборона. Это, в общем-то, сильная сторона и здесь слишком, наверное, очевидный фактор. Uh, это, опять же, сила этой самой обороны, потому что вот ребята просто встали и закрыли ребра, даже не имея девайсы. При этом команде No Mercy в следующем раунде еще предстоит доказать, что они на диглах могут играть и не хуже, но адок у нас вообще просто звезда. Решил обойти своих соперников с тыла, имея достаточно необычный, кстати, девайс. И, ну, прям, да, сейчас вот самые... <свят> ну, простейший достаточно раунд для алкашей. В целом, Феня играл роль, наверное, сдерживающего натиск соперника а Другой игрок, Ток, играл роль хитреца И, зайдя в тыл к своим оппонентам, сделал аж целых два минуса И причем достаточно быстро Ну, в общем, можно было бы это назвать эйсом а Когда играешь в режиме 2 на 2 в Counter-Strike Global Offensive там, когда ты убиваешь двух соперников, тебе пишут, что ты сделал лейс. Поэтому здесь, в принципе, конечно, тоже можно этот даблкил называть эйсом. И причем достаточно спокойно и честно. Ну, сейчас две эмки. Теперь уже девайсы у... у команды алкаши. Куда более интересно выглядят, чем у команды No Mercy. Но я хочу еще один... Достаточно важный факт напомнить, что вторая половина для команды No Mercy пройдет в сильной стороне, и если алкаши возьмут недостаточное количество раундов, то вторая половина может произойти с дичайшим камбэком. Такое вполне себе возможно и нужно понимать на самом-то деле, да, то, что сейчас на Умерсе как бы лишены возможности э, инициировать победные раунды, они скорее будут их забирать только в случае, если... Ну вот, видели как? Прилетело через смоки в ZXC. И он внезапно, естественно, даже ХАЕшку не туда кинул, куда хотел. Но это и понятно. Испугался человечек. что уже здесь думать из дыма, когда прилетает тебе до 22 хп. Ты уже явно не настолько же веселый и уверенный в себе игрок. Ча-ча-ча. Забирает Дока. Ну и тут остается на точке А, разумеется, только Феня. Только Феня. Тот самый Феня, который не то завис, не то уснул. 3-2, дорогие друзья, не самые удачные тайминги поймали для себя что один игрок, что другой, один, напоминаю, сидел, чекал полторашку и второй мидл в результате получил по голове, ну и ча-ча-ча в целом принес победу в раунде своему коллективу, а что еще нужно, скажите мне, для счастья, играя в Инферно, э, на карте, простите, Инферно, в атаке в режиме 2 на 2. Выиграть раунд это порой неизбыточная мечта, к которой на самом деле нужно идти, причем восьмимильными шагами. ZXC. Флешка под ноги, флешка там еще под ноги. Короче, куча слеповых гранат оставили игрока атаки без... Возможность что-либо видеть перед собой Ну и куча дымов, естественно, отрезали Игроков Атаки от потенциального выхода в ребра Но Феня через какую-то щелочку в смоке Умудрился все-таки обнаружить там ZXC Ча-ча-ча забирает Дока И ситуация, дорогие мои друзья, один в один Равенство абсолютное, но позиционно, наверное, все-таки Игрок Атаки находится в плюсе Потому что он сейчас просто запутает своего соперника Ибо уход в зелень в этом контексте, на мой взгляд, абсолютно нечитаемый И, скорее всего, Феня будет ждать соперника, ну, например, с ковров Но уж точно не откуда-то с 20. Хотя, конечно, позиция у Фени опять-таки немножко контрит этот потенциальный выход с 20, Потому что двадцатку Феня банально не видит Он увидит соперника уже здесь на лестнице, грубо говоря И вот, вот, услышал ну нет, все-таки, ча-ча-ча, находясь не в позиции, но в бомбы просто забежал, <с> <с> я не знаю как, откуда он набрался столько наглости, но да, действительно, наглость второе счастье, и именно это самое второе счастье приносит победу в очередном раунде команде No Mercy. А, счет 3-3. Вполне себе неплохое начало для No Mercy, еще и когда я говорил, что камбэк во второй половине будет. Э, ну, наверное, надо подумать, что может камбэка и не будет, потому что No Mercy вполне себе и первую половину, оказывается, забрать могут. Ну, как минимум, Ча-Ча-Ча здесь пытается прям надиктовывать, э, что и как... И кто э, должен делать, пока перестрелки, в общем-то, с ча, ча ча никто практически не выигрывает. ZXC. Хедшот хэдшот по фене, ток, разменный минус и минус от чи, -чи. В общем, здесь Чи-Ча-Чи, -чи. как интересно это звучало. В общем, раунд закончился... На коврах, и закончился он очередной победой команды No Mercy. И это действительно начинает немножко меня напрягать. Ну, на меня как бы, мне это по барабану, кто здесь выиграет. Но напряжение складывается в том, что а, во второй половине, если алкаши сдадут первую камбэк, это уже вот вероятнее всего не будет. Если не удастся выиграть в сильной стороне, то в слабой это будет сделать в разы тяжелее. Поэтому я здесь сейчас топлю за какие-нибудь, знаете ли, 8-7. И желательно в пользу алкашей, ну это я имею в виду первая половина, да, чтобы во второй половине насладиться еще более интересной борьбой, которая должна вытекать, по идее, из э, ситуации э, вокруг первой половины. Ну, у нас даже подсадка на карниз имеется, черт возьми, команда умерся слишком технично пытаются разыгрывать матчи 2 на 2. Я, конечно, понимаю, что и это порой... Очень сильно может помочь, но, конечно, далеко не всегда. ZXC отдался под Феню, ча-ча-ча, подсаженный на Карнизике. По-прежнему пытается дождаться хоть какой-то аркады, а в противном случае э, все это будет. Ну, по большей степени лишено смысла, как бы подсадка. Это, конечно, очень замечательно, но если ты из этой подсадки не сделал ни единого минуса, то зачем тогда вообще эта подсадка была нужна? Ча-ча-ча! Вот -ча это -ча! перевелся и проспрейл. Федя, дорогие друзья, 5-4. Простите, 5-3. Пять-три! Какая просто бомба в исполнении! Ну, я же говорю, вот Ча-Ча-Ча просто качает сейчас во всю э, свой коллектив. Александр, у вас есть сын или дочь Степан? Нет. На данном этапе жизни я не считаю, что э, имею... Как бы это правильно выразиться? Имею потребность в детях. ZXC перестреливает феню экономически, если можно, конечно, называть вообще раунды 2 на 2 формата экономическими, но а, так или иначе без девайсов команда алкаши, и в данный момент они играют на диглах, первый дигл уже, кстати, отправлен отдыхать, нихрена себе, нихрена себе вот этот хедшотик. Ну, знаете, такие хедшоты дают надежду на то, что раунд так быстро не закончится, так более того, еще и м удалось угнать у своего соперника, поэтому, ну, тут Ток не имеет права, по-моему, проигрывать этот раунд, даже невзирая на то, что он оставался один в два, этот раунд, ну, однозначно должен быть выигран именно игроком обороны. С таким-то хедшотом с дигла, ну... Прям. мои полномочия все, но чачача -ча -ча, конечно имеет в руках э, бомбу и имеет уже куда более интересную позицию чем у его соперника, но опыт да натопал слишком сильно и по результату конечно у еще и открывается под своего куда ж ты чачача -ча -ча? 25 секунд до конца раунда. Ну почему было не поставить бомбу и уже спокойненько попытаться отыграть от позиции? Ну да ладно. Не самое, конечно, на мой взгляд, правильное решение. Но я не собираюсь осуждать игроков за то, как они решают разыгрывать те или иные ситуации. Это абсолютно их, на 100% их право. Тем более мы все люди и, и нам, естественно, иногда свойственные ошибки. А, но, я же говорю, док должен выигрывать этот раунд Да, пусть даже за счет ошибки соперника Но док его все-таки выиграл Потому что он должен был его выиграть Вот и вся механика Ну, очередная подсадка на... Кру... Не, не, не самая крутая подсадка, надо признать, на карниз Свалился только что ZXC И 76 хп осталось Вот это называется, когда неудачно прыгнул Ча-ча-ча 95 хп, уворачивается от вражеских Гранат, куча флешек, кстати, сейчас Прилетела на мидл, мидл, по сути, если И был бы кто-то из игроков Атаки на миду, был бы слепой и вот это тиммейтская флешка, дорогие друзья. Бесподобно сейчас накидывается моменталка под выход Ча-Ча-Ча. И после этого Феня, ну, просто без шансов, естественно, здесь погибал. Флешка прилетала такая, от которой увернуться, ну, практически невозможно. Да еще и при этом моментально под нее был сыгран замечательный выход от Ча-Ча-Ча. Респект ребятам, очень круто сейчас именно вот... В рамках КС 2 на 2 очень крутое исполнение раунда. Ну, респект. Респект, повторюсь, еще раз. Ча-ча-ча, достреливает Дока. И это 6-4, дорогие друзья. Команда No Mercy пока что впереди на два матчпоинта. И надо понимать, что команда Алкаши слегка совсем так, опять-таки, лишены экономики. да, То есть придется сыграть непонятно с чем. Да? Здесь дропается Дигл. Непонятно, зачем дропается Дигл А вот теперь понятно Феня, потому что без девайса Но, по-моему, у Дока была м если я не ошибаюсь <звы> Да, и действительно м есть Но... Это хоть как-то компенсирует отсутствие одного автомата. В целом, если док сделает минус, то Феня может успеть подбежать и забрать автомат Калашникова. Но что самое интересное, но no в этом раунде решили разыгрывать что-то такое интересное через ковры. Я что-то, кстати, не помню вот таких целенаправленных раундов, а ведь именно ковры сейчас будут, по сути, таранить игроки коллектива Но no ну, дымочком прикрываясь, попытка забайтить на двадцатку внимание, и сразу же на двадцать открывается ZXC. Ча-ча-ча, не нашел соперника, зато ZXC находит феню, и здесь самое главное, доку не палиться до последнего, чтобы создать видимость того, что его здесь банально просто нету. Попытаться выиграть время, и уже на выигранном времени, да, попытаться реализовать позицию! Док, бесподобно! Вот что значит... Не вылази до необходимого момента. Этот самый необходимый момент наступил. И победа досталась тому, кто э, умеет выждать нужный момент. 6-5. Собственно говоря, в перевесе на данный момент находится коллектив на no нам БМки и дегла хватило, жаль, что пропустили этот турик One hole, многоуважаемые мои ребята Вы бы, скорее всего, наверное, не могли бы принять участие Это же для игроков э, сервера Если вы играете на этом паблике, то, наверное, конечно, вы были бы допущены А в остальном-то как бы здесь, я так понимаю, исключительные игроки э, сервера Как там? Горячая соседка Вот Ой-ой-ой. <с> ой-ой-ой, Как неудачно сейчас открылись ребята из команды No mercy на no middle. Божечки мои. Да. Божечки мои, спасибо вообще бесподобное. Просто бесподобное. Кстати, сейчас главная запись идет. Возможно, сейчас подвисит трансляция, да. Но запись все равно э, идет. Э, переподключилась, дорогие друзья. Не пугайтесь, это, короче, просто ОБС что-то потерял связь с ютубом и вернулся собственно моментально обратно на записи это никак не отразится но сегодня опять что-то лихорадочное ловит на себе ютубчик к сожалению и это тревожная информация потому что если такое будет и дальше то трансляция может банально оборваться но надеюсь не получится такого так что все будет хорошо верим верим в то что будет все хорошо Ну и смотрим очередной раунд это два дигла против двух эмок здесь конечно команда номер no все Позади своих соперников находится Но при любых раскладах вещей Надо, наверное, как-то все-таки Найти себя И удается это сделать ZXC забирает Феню, Док Ну, Док, правда, в соло затаскивал уже раунды Поэтому это не самая однозначная информация Для команды No Mercy Но позиционно, конечно, главное Просто не открываться Да и ZXC уже вооружил м Поэтому а, Та самая дальняя дистанция Уже не дает ощутимой выгоды Игроку обороны, хотя ха... ну, Ладно, как бы уже, да <говорить>, Говорить дальше уже просто не о чем Простите, дорогие друзья 7-6 7-6 и что интересно Что интересно, опять же, атака, слабая сторона Казалось бы, но выигрывает раунд Имея лишь пистолеты на руках Это интересненько Очень-очень-очень интересненько. Ну, в принципе, опять же, не будем забывать, что это матч 2 на 2. И матч 2 на 2 формат практически всегда лишён каких-то дальних перестрелок. Если мы говорим про карту... Инферно. Крайне редко перестрелки получаются в ребрах, да, ну, потому что игроки атаки, игроки обороны понимают, что эти перестрелки не совсем выгодны, да, потому что их можно проиграть в первую очередь. И из-за поражения в этой самой перестрелке как раз-таки теряется потенциальная выгода. Но даже если ты и выиграешь эту перестрелку, толком это ничего глобально-то, в общем-то, не даст. Но... Тревожные звоночки все-таки прослеживаются, и тревожные звоночки, естественно, характерны для команды алкаши. Тревожиться нужно именно им, потому что пока у них действительно проблемы идти со счетом, даже если 7-7, да даже если они выиграют первую половину со счетом 8-7, это слишком большое количество отданных раундов. И вторая половина однозначно пройдет не настолько же благоприятно, как и первая. Ну, не будем, конечно, забегать вперед. А вось у команды алкаши а так то получится сверхрезультативный. Накидываются моменталки под ребра. Опять же, выход получается такой, который мы с вами уже видели, дорогие друзья. Ну, и здесь что? Наход вперед. Да, наход вперед. Дальняя флешка. А, классик, классика раскидки точки А Но единственный момент, конечно, что под, эту, под эти флешки Планомерное, достаточно медленное занятие И очень медленное продвижение от команды No Mercy Размен на точке 6 хп остается, надо шить Ну, вообще-то надо шить Я не знаю, что Ча-Ча-Ча рисковал А если бы сейчас Феня выбежал из-за ящика и поставил бы хэдшот что было бы? Тут достаточно просто было бы сесть и прожать соперника. Ну, можно было бы не садиться, можно было бы делать это стоя. Сути это не меняет. Самое главное, что нужно было просто шить и прошивать до да добра наживать. 8-6. По результату первую половину выигрывает слабая сторона, дорогие друзья. Немножечко оконфузились, так скажем, сейчас ребята из команды алкаши. Но... Есть, опять же, повторюсь, возможность. Но если команда Ноу no сейчас выигрывает в атаке, ну почему этого шанса лишены ребята из команды Алкаши? Конечно, не лишены. Но справедливости ради, если они не могут выиграть в сильной стороне, то как они будут выигрывать в слабой? Так что вопросы здесь, конечно, есть. И эти вопросы, конечно, нужно как-то вот кому-то адресовать. Кому, уж извините, не знаю. То ли атака слишком жесткая, то ли оборона слишком плохая. Да, вот тут поэтому много вопросов. ZXC отстреливает Дока, один на один с Феней остается и, кстати, четко понимает, что Феня в данный момент будет занимать позицию на зелени, хотя это совсем не так. Феня вместе с своим тиммейтом, по сути, находились на 20, сейчас Феня занимает позицию на балконе, но уже эта позиция меняется. И, на мой взгляд, кстати, самая свежая и адекватная позиция здесь была бы, это пески большие занять. А на песочке-то, я уж думаю, было бы куда приятнее с Фамасом отстреливать, ну, практически любого соперника. Калаш на такой неприкрытой позиции. Ну, это оружие весьма и весьма страшное. Ну, вот то вам, пожалуйста, прострел прилетел, осталось 12 хп всего навсегда. Все, ZXC. Бесподобный клатч, дорогие мои друзья. Ну и итоговый счет первой половины 9-6. <coughs> Простите, дамы и господа, что-то сегодня меня на кашель немного разбило. А, в общем... В общем, вторая половина начинается, и команда No Mercy переходит в сильную сторону с перевесом в три взятых матч-поинта. И это действительно страшная информация для команды алкаши. Вопрос, конечно, заключается в том, как алкаши будут подходить к действиям атаки. Что это будет? Это будет агрессия, это будет медленная и осторожная атака, да, это будет какая-то а, атака с акцентом на позиционное занятие карты, да, и это будет какая-то атака с акцентом на раскидки или же, может... Может быть, э... не дай бог, конечно, но кто-то вооружится снайперской винтовкой, э, АВП, и это будет попытка игры от дальних дистанций. Все это, конечно, очень-очень интересно, но это все не касается пистолетного раунда. Да? Пистолетный раунд лишь ответит нам на вопрос, имеют ли возможность лкаши сравняться со своими соперниками или же Нет. Но сейчас перестрелки, да, какие-то даже минимальные, уже начинаются. Ча-ча-ча вырубают дока. И Феня остается в соло. При этом еще и а, позиция Фени всем прекрасно известна. Но ну, прыжок на второй мидл, кстати, никто не услышал. И, возможно, будут думать, что какое-то время соперник все еще будет находиться на коврах. Но, конечно, Феня уже давным-давно находится на зелени. И будет пытаться делать сюрпризики своим оппонентам. Да-да-да. Uh, кстати, на сюрпризике можно повестись весьма и весьма неплохо, но нет. все таки запалился и ZXC ловит в прыжке феню, ставит ему хэдшот. И это тот самый момент, когда план-барабан, план не удался. 10-6, но Мерси uh, забирает пистолетный раунд во второй половине, тем самым оставляя соперника и без денег, и, возможно, даже без моральной составляющей, потому что сейчас была неплохая возможность uh, сойтись... Спасибо большое, Иван за 20 рублей. Поддержать надо, как-то раз зашел. От души. От души, душевно в душу. Благодарочка. Сердежка. Сердежка, спасибо. Ну а сейчас, дорогие друзья, Глаки против МПшек Не стали алкаши покупать диглы. А решили остаться а, со своим, собственно говоря, выбором. И этим выбором является дефолтный пистолет, который выдается на самом старте раунда. Ну и, кстати, ноумерси, как вы понимаете, тоже не стали придумывать какие-то хитрые стратегии, потому что понимают, что если они проиграют этот раунд, а такое вполне себе возможно, да, они окажутся в следующем раунде. Против своих же собственных девайсов, и поэтому эмки брать а, против... Ну, потенциально форса или непонятно там что придумают игроки атаки это значит возможно воевать против этих же самых эмок в следующем раунде лучше тут отдать мпешки и потом купить мпешки еще одни и уже мп на мп сыграть но ну, здесь конечно на мой взгляд я объясню почему я считаю что команда алкаши сыграли ну в корне неверно Учитывая, что касочки не стучали при попадании пуль в головы алкашей, очевидно, что если и были там арморы, то только первые, но по большей степени, я думаю, не было никаких. Так вот, если мы делаем фул эко в надежде на восстановление экономики, там даже не было куплено пистолетов хотя бы каких-то, да, поэтому нужно, э, видимо, именно с этой точки зрения смотреть на раунд, то есть это фул эко для восстановления денег. Тогда какой интерес разыгрывать его медленно? Ну, не имея армора с глаком, ты замучаешь, замучаешься затыкивать соперника, который с армором под тебя откроется, имея вообще любой девайс Если у него есть каска, ты все просто со своим глаком идешь отдыхать и курить бамбук Нужно три, а то и 4 пули будет в голову всадить, чтобы убить соперника Но соперник, скорее всего, расстреляет тебя гораздо быстрее а ZXT, кстати, вот приблизительно та же самая ситуация, о которой я вот только-только говорил. Соперник тебя расстреляет быстрее. Да, Дигл бронебойная вещь, очень хорошая. С него могут залетать ваншоты и в шлем. Но! Если первая пуля попала немножко не туда, дальше соперник начинает просто спрейть, и ты погибаешь. Поэтому... Все это я веду к чему, дорогие друзья. Что-то я очень далеко от темы ушел. На самом деле здесь вся загвоздка в том, что медленно строился раунд. Нужно было чуть-чуть больше агрессии и чуть-чуть быстрее этот раунд проводить. Потому что если этот раунд был бы проигран, ничего бы не изменилось. Алкаши его и так проиграли. Но на более быстром выходе, хотя бы даже с одной флешкой, были бы шансы выбить хоть какие-то девайсы и побороться. А при медленном выходе, ну, борьба исключена. 2 на два медленно разыгрывать очень тяжело, потому что, ну, игроки обороны просто сидят и ждут. Таймер, как бы понимаете ли, тикает на них. Им и рыпаться никуда даже не нужно, то есть аркады практически исключены. Хотя ZXC, кстати, сейчас зачем-то, на мой взгляд, абсолютно неоправдано, но в аркаду все-таки вышел. Ой, и уронил Феню еще. А, сверхинтересно, дорогие друзья, сверхинтересно. Парадокс. Парадокс заключается в том, что аркада здесь, опять же, повторюсь, была неуместна. Но она была реализована, и реализована, надо признать, достаточно хорошо. Ну, как минимум, был сделан энтрифраг, и не последовало размена, что самое важное в этой ситуации. Док остался один, но, как я еще в первой половине замечал, Док — это игрок, который вытаскивал раунды один в два. Правда, конечно, там он находился в обороне... И он находился под позиционным перевесом Сейчас же он находится в атаке И, собственно говоря, без позиции куда-либо выходить без гранат Это очень тяжело 16 хп после не самого удачного стрейфа из-за угла И добивающий минус от ZXC в голову дока Приносит 13-й раунд команде No Mercy Я напоминаю, дорогие друзья, что это финал нижней сетки Турнира GS Tournament 2 на 2 Команда No Mercy и команда Алкаши в данный момент находятся в нижней сетке, но это последняя игра в нижней сетке. Проигравшая команда занимает третье место и получает на всю команду випочку на месяц, а победителя в этой встрече пройдет дальше, дорогие друзья, в гранд-финал, где сыграют с командой Number One за... Первое, разумеется, и второе место. Призовой фонд за первое и второе место я уже оглашал. Но еще раз повторюсь и оглашу его уже непосредственно на финале. Который, кстати, пройдет в формате Best of 3. Также, дорогие друзья, хочу напомнить вам. Голосовалочка. Не забывайте и голосуйте. Aa, ZXC. Минус Феня. Снова док последний, но на этот раз... Если уж мы сравниваем вот предыдущий раунд и конкретно этот. У Дока был калаш в предыдущем раунде. В этом, к сожалению, только Дигл. Но... Что в том раунде, что в этом э, Наличие или отсутствие девайса В общем-то не сказалось никак На результате раунда Потому что пока все слишком в ах, Однозначно Но у Мерси забирают 14 раунд И действительно действительно Они оправдывают пока на данный момент Свой э, клантек Название своей команды Действительно никакой жалости И никакого прощения своим соперникам Они оказывать по всей видимости не планируют ну, а алкаши неожиданно забирают своего сап. Сопи... О, 2 хп! О, до свидания! Но если бы даже и не добил от руки, то все равно хаешка бы так и так унесла жизнь ча ча, -ча. Но, наконец-то, алкаши во второй половине хотя бы первый матчпоинт взяли. А то лететь 5-0 как-то уж совсем некрасиво. Хотя бы 5-1. Ну, хотя бы. И то я не хочу... Говорить о том, что 5-1 проигрывать это нормально. Нет, конечно, проигрывать 5-1 это не нормально, Но, с другой стороны, находясь в слабой стороне, может быть и приемлемо. Девайсы, естественно, у команды No Mercy никуда не пропали. И, кстати, вот мне всегда интересно, зачем люди, играя 2 на 2, покупают дефьюз-киты. На самом деле, сыграть раунд так, чтобы соперники поставили бомбу, это еще надо постараться. То есть это практически, ну, это непрактикуемая вещь в матчах 2 на 2 ставить бомбу. Ну, как минимум на Инферно. Потому что потенциально вы либо проиграли раунд, либо выиграли раунд. Но бомбу навряд ли кто-то успеет поставить. А, кстати, уже в библиотеке находится Док, и Феня вместе с ним, в общем-то, находится на той же самой смежной с ним позиции. В общем, это выход через зелень непосредственно на точку А. Где ZXC уже, кстати, заметил своего оппонента. Закинул ему ХАЕшку. А она за раз такая не долетела. Прикольненько, да, дорогие друзья? Так, как обычно, я забыл закрыть телегу. У на момента. Все, я снова здесь. А, два в два по-прежнему. Никто никого не убил. Кстати, Ча-Ча-Ча просто как забетонированный сидит и не двигается. И это, кстати... Отдельно нужно отметить Потому что, что бы не происходило Там, если тиммейт не просит Помощи, не нужно ему ее Оказывать, потому что Если тиммейт вдруг скажет Помоги, тогда, конечно, мы бросаем Свою позицию и идем ему помогать Но если тиммейт молчит А по всей видимости, тиммейт молчал Ну, как вы видели Действительно и сам справился ой ой ой А вот здесь не справился Ну что, ча-ча-ча Клатча uh, 2 или 3 он уже выигрывал, если я не ошибаюсь, и может и сейчас выиграет еще один А я напоминаю, что я ничего не напоминаю, дорогие друзья 16, простите, 15-8 И важно подметить момент, что это матчпоинт По сути, алкаши уже не могут выиграть в основном времени, они могут лишь дойдя до допов Как-то попытаться выиграть на овертаймах а команда No Mercy не в пример своим соперникам как раз-таки могут выиграть. Вот что. Вот что важно в этом контексте. Важно то, что No Mercy в одном шаге от выхода в гранд-финал, дорогие друзья. И этот момент крайне важен на самом деле. Реализовывать этот раунд, ну, я думаю, не, не составит на самом деле какого-либо труда. Тем более у алкашей, ну... Как бы не очень получается качественно отыгрывать атаку, потому что 6-2 все-таки счет говорит сам за себя. Ну и опять же у нас забетонированный Ча-Ча-Ча под балконом сидит, как обычно, все без изменений. Вместе с ним находится ZXC, который, наверное, должен вообще-то чекать зелень, но отказывается ее чекать, по всей видимости, ну, обдуманное это решение. Под Ча-Ча-Ча прилетела граната, и мы наконец-то увидели, что он, в общем-то, все-таки не прилип в этой позиции. Ну и открывашки возможны на 20. Ну и впоследствии на зелень, если 20, конечно, не удастся занять. Док. Нет. Док не выигрывает перестрелку. Феня остается один. 98 хп. Есть точная информация по местоположению как минимум одного соперника. Пытаемся перестрелять другого. И все равно, черт возьми, попадаем под ZXC, дорогие друзья. Это 16-8. И именно с таким...